Так, всем привет. Ну что, продолжаем столкать а, Сидвич, Сидвич, Сидрич. Я тебе там вроде уже все продавал в прошлой серии, да? Не, смотри, вон куски мяса есть какие-то ненужные. Так, латистрайк это нам по квесту надо было. Но вот опять же, это перейти на базу. А, чистого неба. Я не знаю. А, давай сначала, подожди, я сделаю зуб потише. Вот так вот. И давайте с разберемся заданиями насущными скажем так а -а -а. так надо отнести короче опять на болото да типа и потом надо будет поговорить на барьере с э, цербером ну давай сначала я не знаю я отнесу короче им почти сигарет а -а -а, посмотрю проводника на болото Хотя нахрена, ну, блин, у меня этот проводник, блин. Он мне отведет сейчас там за пару тысяч, буквально там. В противоположный конец э, на болотах. Так что смысла мне пользоваться его услугами сейчас нету. Я быстренько сейчас бегаю, отдам эти пачки сигарет и через проводника уже пойду, короче, к базе свободы и там уже поговорю с этим сервером. Вот такой план. Давай сейчас метнусь быденько. А, так, подожди. Вот есть, по-моему, проход. Это он и есть. Все, давай, прошли. И у нас, кстати, сейчас даже ближе, по-моему, закинет чем если бы мы воспользовались услугами проводника. Меньше бежать даже придется. Сейчас разберемся. Мы, кстати, такой пиздатый костюм купили на переносимый вес э, в прошлой серии. Так, звук. Давай звук сразу пофиксим. Короче, смотри, у нас теперь... Плюс 65 килограмм, короче, дает. И у нас 4 еще сетки. И мы еще можем одну поставить, между прочим. Это такой нихреновый буст. Сейчас, скажу, по-моему, прошлый... в прошлых сериях у нас что-то в районе 65 килограмм можно было приносить. А сейчас, по-моему, на 30-ку больше. Там 92. Вот так вот. Так, дай-ка я сверюсь с картой. Ну, тут в любом вроде случае прямо вот так вот идти. И мы тогда придем к ним. Ну, короче, побежали. Тоже намок противников не появилось, нет? Какие бандюки не засели? Посмотрите, чуть в аномалию не влетел. Тут в прошлой серии подстреляли парочку человек. М -м -м. Ну что, пол пути уже пробежали, да, мужик, здорово, кстати. Модная винтовка, легкая по-моему у него там. Аномалия и мы проголодались давай схаву старое мясо и запил водичкой запил поел ну, кстати воды у меня реально дохрена сейчас он что-то пьет эти фляги, пьет, все никак не выпьет. По-моему, у нас 5 фла фляг как было там с прошлой серии, так оно и осталось. Давай, почти добежали. Очень хороший костюм на переносимый вес. 95, мать его, КГ, это еще не предел. А, кому там кури вас Тебе? Холод, по-моему, тебя зовут, да? Здорово. А, библиотекарь, извиняюсь. Так, я выполнил задание, так. Благодарю. Чья-то псевдособака. А так это дружок доктор Псина, старый стал. Так столик э сердечный попросил холода на месте тут для пёсика. А сам вроде бы еще одного приручил. Во как, а поп... А по виду не скажешь, что дикому тушку все это так нужно. Кнешность бывает оманчивая, зверюшка добрейшей души сантания. К слову, могу поделиться интересной информацией об этих собаках. Все собаки, пси-собаки, чернобыльцы не являются собаками вовсе, нет. У них есть что-то и от собак, да только на самом деле от волков они произошли. Долгие после проведенных исследований мутанты к такому выводу пришли. Понятно, а сам как именно узнал? Все просто, в силу своей профессии Истории, истории интересные Собираю, и записываю К слову, раз уже Фур, нет, счастье... О псевдопсах речь зашла Короче, понятно Местечко похоже на наше болото, затону называют У нее тоже есть псевдособака Выдумка это или нет Сможешь ли разузнать? Ага Ну, на затон идти Тогда получается, конечно, чего там всего лишь с самого юга до самой серой зоны идти. По возможности проверю. Окей. Хавки у меня есть еще пока достаточно. Встретиться с холодом. Подожди. Это мне сейчас холодом надо идти базарить? Ну давай погнали. Я не знаю почему, оно висит как основное, типа... Так, подожди, холод. Это мне вот сюда давай холод побазарим здрав будет решением проблем насущих что надо сделать весь внимание в обруч артефакт нужно получить артефакт белый обувь для его более детального изучения. наш профессор считает, у данного артефакта есть свойства которые пока не были обна... обнаружены поэтому ценность его сейчас для нас высока, высока как никогда И Где мне его, блядь, искать? Тут, братан, что ну, ты... ты... у нас на болотах? ...как говорится, милости просим. Да-да-да, слушай, братан, тут такая тема, блин, понимаешь, в этой модификации тут немного сломаны, короче, эти... Ах! Детекторы аномальных полей, блин. Я не смогу просто найти артефакт этот. Мертвый город, подожди. А что там в мертвом городе? И типа, мне там найти этот артефакт или что? Что этот артефакт обладает гораздо большим количеством эффектом, чем известно на данный момент. И типа, он что, в мертвом городе находится или что? Или подожди? Ладно, похуй, давай пошли к церкви, поболтаем. так лишних предметов мне тут нету Подходит. лишних предметов нет нету патронов хватает медицины хватает а, мне надо найти проводника подожди это ты проводник вроде да? на выходе стоишь а, так не слушай ты не проводник где тут проводник дай глянуть место для сна техник Бармен, важный персонаж, медик, торговец. Подожди, где-то тут у вас был проводник. Вот ты похож на проводника, да? Я должен быть постоянно в поле зрения, так как я проводник местный. Ага. Давай. Э, Росток. Так, деревня Новичков, механизация староцерков, насосная станция, наблюдательный пункт. Росток, подожди. Росток или Агропром? Тут главное не дрепить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Но вообще, конечно, Можно на росток было бы неплохо попасть. Счастливые. Это вроде самая ближняя локация. Так, типа росток. Запомните, духманы. Блин. Да, медвежняк Спокойно высаживаешь рожок по сей обстрела. Лупи по кустами деревьям. Давай слушай, подожди. Давай как ты мне доведешь... Если видит тебя, и то ему нужно время сосредоточиться на жертве. Пинки перещелкиваешься на спарку И ставишь калашные колодки вообще. Давай на огопком, короче, метнемся. Скажи, трех и рывком. И... До огопром, а там, короче, найду проводника. Хотя, блин, где-то найду проводника, если там, короче, эти, блин, долговцы. Хотя сейчас что, слушай, давай пешочком пробежимся. В принципе, там что, через одну локу пройти. Короче, разберемся сейчас. Так, многопроми. Угу. Так, дуем сейчас на свалку, а через свалку, короче, дуем на дикую территорию. Ой, какую дикую территорию на этот Господи. На склады, короче, армейсье. На росток. Арместь и склады, да. Так, нахрен ту базу. Сейчас аккуратненько по дороге отбегаю тут. Отстреливаюсь ногком, блядь. Надеюсь, что военный на меня не сагрится. И вот так вот продолжаю. Давай, срезаю нахрен все это с них. Добро и делаю музыку потише. О, нифига себе ты богатый. Ммм, там зомби ходят далете. Ну-ка, давай-ка разберемся. Слушай, выгодные зомби, я не знаю. Самые выгодные мутанты, походу. свою сюда я как раз там мимо охотников прохожу так что так что мне выгодно с вас срезать все это ничего личного только бизнес как говорится блин подобрал хлам не нужны Думаю, забежать помочь там, постреляться. на в платье там во все это не хочется. Давай, ладно, дальше побегу. Сохраняюсь и бегу. М -м -м. Так, наш персонаж опять хочет пить Давай попью все выбежали с локации Давай, погнали. Дальше. все шторм Ну-ка, давай-ка подускоримся. Конечно, можно, наверное, в тоннеле там спрятаться. Давай я прямо здесь сохранюсь. Да, да, да, бегу уже, скрываюсь от всешторма. Все. Давай, мужик, я только еще музыку потише сделаю. Вот так вот. Давай. Пока там пси-шторм, передохну немного. Вот так вот, вот так вот, отдаю все это тебе, добро. За 2007 рубасов. А у тебя завоза патронов нет, слушай, есть все. А сколько их у меня? 59. Но эти патроны они расходят как, расходятся как горячие пирожки, так что я еще закуплюсь, пожалуй. Так. все блокаду Нас добирай, все блокаду Так, ну что, все получается. Я бы еще оружие починил бы немного. А то я смотрю, тут сейчас прям самое время. Чинить его. Давай, вот так вот. Дробаш немного подчиню. Вот так вот. Ну, вот и все. Починил. Костюм еще у нас целый. Маска тоже целая. Надо нож, наверное, подзаточить чуть-чуть. Давай. А -а -а -а. Работа Ну давай вот Постреляю Еще работа Мясо тушкана Еще что-нибудь Ничего не можешь предложить Ну Вроде как это тут Находится неподалеку Да Да Вот прямо за той кучей Что возьмешь Кусок брезентовой ткани Или что я там нашел вот это вот танец активированного угля. Нифига себе. Давай, ладно, подождем пока. Я, короче, пока остановлю э -э съемку, пока все это идет, дело. Так, ну что, все закончилось? Все шторм закончился. Давай погнали, короче. По нашему пути, скажем так. Мутантов тут нету никаких? Нет? А, так, нам еще мутантиков надо там посвятить За этим приговочком. Давай уже так мотнемся, да, кружочек Такая денежка будет У нас 36 косарей есть Еще какая лишняя десятка Лишней не будет Учитывая, что там еще с мутантов Можно посвятить всякие ништяки Угадать этому же торговцу. Квест достаточно выгодный получается. Ёп, серьезно? Один мутан только. Не, подожди, я хочу знать. Один мутан. Да, один. Да их уголять здесь дам. Посмотрю, может, кого-нибудь еще по дороге получится пострелить. Так, ну, вроде, никого не видно. Ладно, ничего, давай. Кружочек дадим. Денежку мне выпишет. Репутация поднимется. Благо все это можно сделать без напрягов, без перегрузов. Давай, мужик, расщепляй карман. расщепляй кошелек. Пришел сдавать тебе. Давай, так, я выполнил задание. 6200 дал. А, забирай честного мутанта. А, окей. Ну все, побежали дальше. Так вот. Что у нас там? 40 переписи есть. Так, в аномалию будем вляпаться. Так, еще одна. Отбегаем. Аккуратненько. сейчас заскочим долгошам через них пробежим И дальше на да, месте склады Раскачали. Быстро, легко и легко. Давай, запускай. Только давай музычку еще потише сделаю. Вот так вот. Сесть поудобней. как думаете, там новые мутанты заспавнились? что мне кажется, что нет. Ну пушку я, пожалуй, достану. Слушай, слева идет, значит, заспавнились. А смотри, бегают, резвятся, нападают. их сбрил давай ты мужик не обидишься как бы это все мое это я их пострелил. что там делаешь ага. ничего не обнаружил да бывает беда да случается такое догасти Так, надо перекусить что-нибудь. Ну давай батончик старый перекушу. Подсохший такой уже сухарик, знаете. по Большой цельник, то есть сухарь. Закусил там. Ааа, бармен. Я тебе тут сейчас, пожалуй, скину там пару кусков мутантов. Задерживаюсь, бегу дальше, не останавливаясь. Так, Багман, иди сюда. Слушай, подожди, отдавай-ка, а я может быть всю эту хрень продам. Так нет, давай я возьму вот так вот. Вот это возьму, пожалуй. А остальное я оставлю. Здорово, Багман. Да, такое. А ты как? А -а -а. Забираю вот это на 104 рубаса. Все, давай, погнал дальше. Если тут никаких крестов нету. Нет никаких крестов нету. Мне он с сербером поболтать надо. Мужик, ну дай пройти. А, эти пушку у тебя модные. А это АЦ, это вот это. c 14 по-моему, называется в этой игре. Газа. Но если там заспавнились новые мутантики, то, скорее всего, и тут заспавнились, да? Слушай, я, я вообще, по-моему, аномалии там зацотсала. Ну, одну точно. Так, у меня получится с тебя срезать? С тебя уже не получится ничего. Ничего полезного. У тебя. Вот там есть кое-что. Давай дальше пойдем. Всё, прошли прошли дальше Давай, погружайся. Так, и опять музыка это гремит. Ну все. Вот так вот. ⁇ твою! Это что, наемники, блядь? Вот обрадовали, так обрадовали. Че у тебя было? Бандиты, ни хрена себе. Ну, в принципе, он мою другу купил, скажем так. Так, ну, это Ambient. да не сдох там. Поблизости ходит. Так, слушай, мне костюмчик надо подшить немного. Давай вот так. Плюс вот так. Плюс попить. И мы снова в строю. Что-то какой-то бандит там решил налететь на меня. Ни хрена у него не вышло. Где стрельба? Кто воюет? Кто там с кем там? Там снайперская винтовка вроде работает, судя по звуку, еще. Это что, базу свободы атакуют, что ли, или что? Ты, блять, кто? Ты ж не монолиты вес, нет? Где-то долго весь вообще, блин, идет. Нага, Ясно, там свобода, походу, с долгом воюет. Я в это дело не буду, это не моя война. Да, это долг со свободой воюет. Ну ч ⁇ кто кого? да, отработал молодого. Но, ну, нечестный фай, нечестный файт был. Че вольно, чего вольно-то? Братан, свалил бы ты оттуда, ты один, а там целая база находится, так бежал бы говорю тебе беги отсюда так не тут на барьер к Серберу а, подожди это куда мне тут бежать это правее вот туда вот вот на этот пригорочек все еще не вылечился. Так, мистер Церберг, вы где обитаете? Это ты, Церберг? Слушайте, а костюм как у монолитовца? Ну, здорово, здорово. Красный сталкер, <coughs> что же предлагает тебе границы мира живых и не очень? Расскажи о себе. <coughs> а чё ж не рассказать-то? Звать Цербером меня повидал. И от таких вещей, что не каждому сталкеру приснится. И за выжигателем бывал не раз, когда тот мощность сбавлял. Даже ЧС видел достаточно близко. Насколько близко, что без я отдел от полчищ монолитовцев окружающих ее. Ну понятно. На севере начали бесследно пропадать сталтига. В связи с чем у меня возникли подозрения, что это далеко от очередного культа в зоне, скрывающегося где-то в лесах. И то осень на поступках ЧС, если случай не лут. Пока по нам вновь не ударил монолит. Так, мне нужно донать стрелка, пока не поздно. Он должен был пройти через радар совсем недавно. Видел ли ты его, брат? А я знаю, его стрелка-то встречались пару раз во время вылазок в глубь зоны. И таки, да, ты верно мыслишь, проходил он тут, да и не только. Помог со, сво... со своими нам очередную попытку прорыва через барьер отбить. Мы-то обычно и сами справляемся, но тут... У этих уродов прямо в мясорубку и закинули. Буквально за пару минут всю, что мы его группу монолитовцев положили. Никто не ушел. Да уж, звучит как то еще зрелище. Так, а что со стрелком и его отрядом? Они ушли на радары и... Верно сечешь. Даже больше скажу, у каждого по дорогочному псишлему было. Такие разве что только у ученых раздобыть можно. На коленке не сварганишь. Я тебе так скажу, брат. Я хай Муха услышал пару раз упоминания бункера под выжигателем и что им нужно куда-то попасть. Бункер под выжигателем. Ну, я, кажется, ну, я знаю, о чем. Там, по-моему, отключался выжигатель, в принципе. Так что вполне возможно, что они двинули как раз туда. Ну, или уже отсиживаются где-нибудь в центре с такими же сменщиками-удачниками. Вот и приплыли, одно дело искать обходной путь И не лезть прямиком под эту хреновину Черт, черт, черт, выхода нет Ничего не остается, кроме Как и мне лезть туда Ну короче, трилог туда поперся Выключается этот выжигатель, типа по новой Типа он хочет повторить, что ли Типа свой предыдущий поход Или что Короче, раздобудь Устройство псизащиты Ага Монолит пришел опять И с ними там сейчас Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка Бать там война идет. Какая нахрен блять аптечка. Я бы тут выжить бы. Так, мешат больше никто гранаты не закидает. Закидают, блять. Еще как закидают? Я ж тут никакого рандомного свободовца не пострелил, я надеюсь. Так, сейф. Минус один еще. Аптека. сейф. Аптека сейф, аптека сейф, аптека сейф. как это свой. Жопа ты, блин. Вы раздраконили мой костюм. Уроды. Давай ты возьмешь опять карт Мы сохранимся, блядь. походу давай берем этих засранцев пока это не сделали за нас давай вот так вот вот так вот бляху вот эту возьму нашивку еду Ну братан слушай ну ты мне хотя бы что-нибудь оставь ладно он мне мальбра надо сам ты чертяка блин соединить глушители это вот все мое это не сам не безобразен честь слышь Шел бы ты вообще отсюда а? Я точно -то всех пострелял добро мое собирает понимаешь ли ну а может там старыми патронами поживиться лет на продажу пойдет а подожди давай-ка я музычку потише сделаю вот так вот действительно И откуда у них мать его столько добра набирается непонятно так а, подожди наверх блюжи гор по-моему был так ладно давай сначала обобрать Потом уже разбираться. А, так. И Сашку можно попробовать. Но она разъебанная. И просто реально интересно постоять с этого калибра. Типа, что он из себя представляет. 7.62 на 51. Ты давай возьму. Сейчас скажу, починю ее. Возьму вот эти вот стволы всякие на продажу, чтобы деньги были на ремонт. а лук возьму. А лук тоже в хорошем состоянии. Разрядить. Так, и новых патронов не держим. Вот, не держим. Вот это вот возьму. Вот это. Продам все это сейчас быстро. Задание обновлено, комбой. Что за задание, Комбой ага Кто-то там сдох, короче, и нам сейчас, короче, дадут за это деньги Так, мужик, давай с тобой быстро перетрем Слушай, нет, давай я еще там стволы всякие пособираю Если там еще все за меня не подмири. Так, вот так вот так Вот это соберу Патроны вот эти нормальные тоже соберу Все эти там гидрошоки, блин Я не знаю, сд купят, не купят, но я его возьму У меня переносимого веса пока хватает Я этим воспользуюсь Все, вот так вот сойдет Давай вот это вот я возьму в а, хорошем состоянии. Да, уже, как-нибудь. Реально хочу и Сашку попробовать. Ну что, фух возьми. Чуть было не прилетело. Для нас это просто очередной день. Но ты не думай ничего. Ты тоже дергался молодцом. Ты тоже держ... держался молодцом. Господи, дергался молодцом, блин. Чё я читаю? так ладно, надо бы. Перебрась тут все, да передохнуть, Но сперва ты нам очень помог, приятель. За что тебе большое честное спасибо. Я не певелелев, так что рад любой помощи здесь. Взаимно. И как часто они посылают отряды. Вполне возможно, что сейчас самое время рвать копти на радар. Верно мыслишь, им понадобится достаточно много времени для перегруппировки. Так что можешь использовать это окно для прорыва. Вы помогте, но у меня тут, как сам видишь, вахта бессменная Не фанатики, так зомби или мутанты будут Какой-нибудь совет напоследок? Есть такой Будь осторожен, не отбрось там коньки Ну я понял Торжавая, по сути, на твоя лучшая зацепка Завет зави... зави... там всем... Подожди Есть такой Будь осторожен и не отбрось там коньки Потому что аномалии мутанты и патрули монолитовцев никуда не денутся Дальше Ага, если тебе повезет все-таки отключить антенны, то топай сразу на затон, там найдешь скадовск Старая ржавая корыта, где укрываются сталкеры, которые оказались заперты в центре зоны А если тебе не удастся найти стрелка на радаре, то ржавая посудина твоя лучшая зацепка Заверит там всем борода, так вот он может помочь навести справки о стрелке в тех местах Передашь привет, бородец. Меня еще момент. В припадь лучше вообще не соваться. Не сейчас. Там будет просто осиное гнездо. Угу. Через радугу. И что? Мне предлагают сейчас, короче, топать на затон. типа Подожди. Дорода. Вот сюда. Давайте подключать там. Короче, подожди, давай сначала на базу свободы сходим, продадимся, отремонтирую Сашку. Сделаю все, что хотел. Давай-ка быриком. <клёв> Угу. Так, он опять устал. Так, ну надо говорить, мне патронов хватает. Это главное. Ну слушай, я сейчас могу столько стволов таскать. О, а, прицел, слушай. А мне как раз прицел новый был нужен. И вообще я тут хотел починиться, как бы. 56 состояния. Э, а, блин! А у тебя какое состояние? 84. Ну, давай. Надо шлем починить тогда, в таком случае. Противогаз наш. И Сашку, наверное. Ну, Скар, то есть, надо починить. Слушай, я нахрена, если я ее сейчас менять собираюсь. Так, так, так, так, так. Мне надо костюм починить. Костюм, короче, что-нибудь, что вот что 66% идет. Ну, короче, мне в любом случае сейчас сюда надо было идти. Так. И у меня тут квест висит. Давай квест дам, сдам. Так, кому квест? Тебе квест? давай прикупить а, давай скупи мне меня все это дерьмо так забирай Ой, у нас все шторм 66 процентов 85 а ты слушай прям идеально вот так вот так Ага, отремонтировал Сколько у нас? 78 Ну, 78 это, наверное, вот это, да? Да, это вот это Плюс ты Так, 89 Но это, блин, 89 это не 90 Давай еще раз тебя Плюс нож швейцарский. Так, теперь ты. Все, почти 100%. Идеально. Так, и надо опять ремак, наверное, ремонтировать, да? Продаж. И вот эти вот. Вот это мне надо. Что-то мне там с оружейной смазкой... Надо еще, короче, братан. Без обид. Блять, А я и Сашку продал ему. Я продал ему Сашку, который хотел бы купить. Эээ, в смысле, починить. А у него было 50%. Слушай, подожди. 90. 85. Да. Ну что, я думаю, еще найду какую-нибудь осадку в более подходящем состоянии Давайте еще этот тебе возьму Давай, чисто небовская ошибкой починю так, а кому квест дать? Ну, короче, тут кому-то. Так, КПК. Давай. Угу. Так, ну давай посмотрим, разблокированный КПК. Тайник. Маслина с 50% скидкой награда за сутчника одного понимаю так а еще один кпкшник там у меня был вот этот вот ну короче вот в этой ника есть все забираем вот это вот ага и я сейчас, короче, на свой скар Луплю прицел другой Только починю сначала его, немного Так, с нашивкой Свободы Так, ну все, починено а, Так, прицел Прицел, прицел, прицел, прицел а где я там находил? Вот он. Ну-ка. Ну, слушай, другое дело. Поудобнее прицел. Он обзор так не перекрывает, по крайней мере. Все, короче, народ. Давайте на этом серию завершим. Она уже достаточно долго идет. Все. Всем пока.